Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала, С вами заново я, Серый Кролик. Ну, вот мы решили сегодня показать небольшой видеообзор э нашего двора, наших новостей. Вот интересные такие вот э -э -э, плоды уже растут. Ну, надеемся, что будет у нас все очень-очень хорошо. Э -э, виноградик завязался. Э -э, вот по прямой у нас здесь несколько сортов. Что именно получим, конечно же, покажем. По поводу яблонек, наверное, в этом году только на двух будет урожай даже может на одной черешня тоже какие-то плоды дала после одного года жизни там вдалеке мель мельница работает полным кодом выписали 160 или 180 ларом зерна поэтому нужно все это смолоть вот этой яблоньки один год в прошлом году начала весь цвет был оборвать а в этом году уже дали вот такие большие плоды уже один раз обрабатывали против муравьев Интексикцидом просто все прошелся чтобы не было этих там клещей и все остальное Потому что они наверху обычно Здесь тлю разносят и все это Кулкожится Так Грушки тоже какие-то есть На удивление даже Вот ей ровненько один год весной посадил В этом году вот такие уже плоды Первый же год в своей жизни Так Ну а вот это посажено было прошлой осенью а это же весной дали плоды. Я немножко оборвал цвета. Ну, цвет оборвал, но ну, один цветок оставил. Видите, зависть появилась. На улице похолодания. На улице похолодания большие ветра опустили. Качели, чтобы их не унесло куда-нибудь. В бассейне сейчас никто не плавает. Мыли-мыли недавно. А видите, уже вон дети принесли песка сюда. Брык! И все, нужно заново мыть. Все ребята жизни радуются. Пока все окей, даже пускай было похлодание, но живы, здоровый, интересные такие вот, разношерстные, как говорят. Да, ходите, ходите. Ой, такие, вот вот, вот, вот У курей вот такая вот сейчас грязь. Немножко принес сюда соломки, чтобы закинуть, а то у их лапы, наверное, подмерзает, жалко. А вот у. Утяг и цесарки Довольно удивительно, но чисто. У нас появились небольшие уже утята. 5 штук из 10 яиц. Было 16-6 бултунов. 100% потому что они уже, видите, вот такие маленькие утята. Вот, долгожданные наши. Пока их не будем, мы их не забирать. Ничего, пускай их с мамкой сидят. Потом мамка здесь что, их выведет? Все, прочься. Их уже 5 штук, осталось 5 яиц. Ну вот. Прибавление хозяйства. У уже большой. Глупники, Это фарошки, глупые птицы, блин. Как всегда. А у курей свои заботы. Грязь, ищет что-то, ковыряется. Триндец. А, между прочим, еще одна курица у нас села на яйца. Мало что инкубатор. Так, мы он там посадили курицу. Она ну, сидит сама себе, и никто не трогает Картонку там такого прибили, поставили. Ну почему-то она упала. <laughs> Нужно поправлять Видите, сарайников еще нет, все на улице Все под контролем. Мелит муку, как да. настоящая хозяюшка да. Но ну, мы уже по порядку, Юлька, думаю, пройдусь Свинтусы наши живы-здоровы. Юльку уже их покормила Немножко подстелились. О, о Уже по высоте, видите как? Ну, о, как ну, то, что ты. ну ты. Ну нас метр с кепкой, так что знаешь. Да, не надо, не надо. Ну, что Там вон огород имеется Пульбочка. И пяточок. идем дальше. Пойдем. За лучший мельницу. Сверху ставим такой небольшое большое сито, видите? Потому что что? А сейчас покажем. А пока она у нас выключена, сейчас покажем, сколько тут гадостей в этой земле. Поэтому мы работаем через сеточку. Если работать не через сетку, забьется к черту и будет что-то ковырять. Блин. Да. Объем 12 литров, между прочим. То есть ведра мало. Делаем вот так. А мусор остается. И вот это мусор. Да. Проще это делать так, чем раскручивать туда-сюда. Ладно, туда -сюда. нам не мешать, пойдем-ка посмотрим, что у нас тут. Ну пойдем. О! Сразу здоровается. Там что? Эти кто-то постели, пока камера. Ням-ням-ням. Ой, такие хорошие, И да? И шоколадки две полёси, наши. Полёсик, полёсик, Ой, полёсик. Вот, полёси. Ну, здесь без новостей. Сходим сейчас ключатик, посмотрим, что там. Вот было у нас 160 килограммов, полтора бочки. Ну, не полтора, чуть меньше. Вот осталось остатки роскоши. Мельница более-менее нормально, то есть мелит эффективно. Мелко. Так, здесь у нас, у нас практически без новостей. Практически. Отсадили вот таких малышей, им было 32 дня, все хорошо, зерно, кто-то писал, что нету пустой кормушки, нет, они пока не на голодной дети. и зерно. Дальше, друзья, сейчас покажу вам одного крольчонка, у нас серебро в тот момент еще не было, а если мы его и привезли, то мы его ни с кем не случали, но случайно моя жинка увидела интереснейший экземпляр, Дила. Да, чисто случайно, он повернулся, и я да. нечаянно заметила. Такую красоту я еще точно не видела. Смотрите, друзья. <связан> он сам черный. <связан> здесь пару пятных. Сверху. Да, на, на лапках. И вот. Животик и. Животик. И шейка. И боковинка. <связан> Настоящее серебро. Красота. И морда серебра. Но у нас серебра не было. То есть это поместный был крольчонок. Поместь главного... с серебром. <связан> да, с серебром такая. Интересно. Вообще интересно. Гены. Чего только природа не придумает. Ну, да. Такие вот крольчонок интересны. Девочка, между прочим. Да, между прочим, девочка. Прикольно. По весу, ну, неплохая по весу. Да, где-то сюда. И вот здесь мне нравится красивая тоже расцветочки. И Вер... Это немножко и себе ставил. если Что будем Здесь молодняк, который уже папа был серебро, видите? Тоже немножко, да, да. Что -то... да. немного что-то есть. Да, папа был серебро, но, к сожалению, только два таких крыши. Угу. И здесь вот такое мяско. И здесь вот тоже они все позбивались. Боитесь. Боитесь, да? Трусы. Да, трусы. Здесь вот такой молодежь, такая молодежь вот. Это все с одного гнезда. Угу. Видите, с белым креплением. креплением. Тоже интересно. Здесь вот такое по голове. То есть молодняк у -у -у. есть. Тоже видишь лапкой носик беленький. Ну это наши производитель. Если кто-то еще не видел, вот. Это минский парень. Да. Паренек. Эм, папа строкач мама белый великан. И вот получилось вот такой вот экземплярчик. Ну такой он длинный между прочим, очень длинный. Ему будет тяжело носить. Ну, такой с характером. Конечно, паренёчек. Тоже минский. Да. Он же не деревня как минь. Угу. Длинный большой. Интересно, везде лезет, чюню все да, ко, ко всем щемится. Любопытное. Вот Если да, не да, любопытный, да, да, да, да, да. Любопытное существо. Но при этом сейчас покажем серебро, например. Вот это аршанское серебро. <laughs> вот это уже махина для Выс вот такая зайка. Производитель. Зайка наша. Вот такая зайка. Ой-ой-ой. Я балдею. Я балдею, я балдю. Да. Поэтому ради вот такой вот окраса, не то, что там характер, а вот просто посмотрел и понравилось. Вот так я об этом кролике. Он уже зажирел, честно уже. Вот такой вот. Ну, что ты? мужик уже. не э, мне на диванчик, как телевизор. Ну, покажу уже тебя. Тебя тоже покажу. О, немножко по весу будет меньше. Эть-эть-эть. Ну, такие любопытные. Шустренькие. Хвостик еще. Так, давай, дорогой, назад стоим. А сейчас ты мне тут засыкаешь уже. Вот так. Ну, с этим e крылом мы разобрались. Да. Сейчас Сюда. Нервная очень стала такая, пузатик, очень нервная. Там малыши нормально все. Пузатики, молока, между прочим, на удивление, очень, очень много. Это, Это хорошо. Только четыре, а Это второе хорошо. молока, то есть молочность очень хорошая. Вот видите уже. Ой, глазунки Да, уже. Да, Ой, да, да. наклюнулись. Да. Ну, у них вот, знаете, лапки маленькие, тоненькие, вот видите, вот, тоненькие, маленькие лапки. И сам вот кролик, он, ну, лапки такие не крупные. Так, парни, ну-ка, Разошлись. Закрой их. Я вам трынды там. Даже вот-вот крольчиху достал. Вот лапки. Ну, не крупненькие, задние. Ну, Просто мелкие, мохнатые, да. да. Пушистость лап очень хорошая, поэтому очень хорошо они сидят на сетке. У меня у всех кроликов такие вот опущенности такая большая. Выскочилась, посмотрели. Надо закрывать. О, да, ты собрался. вас. ты откуда? Отсюда. Хитрюга, ты хотел О -о -о. убежать? Закроем. Нет, нет, нет. Так, по тем девочкам мы поделились. А, и еще, друзья. А, между прочим, вот в этой крольчихи я обнаружил натоптыще вот. нашей а девочки. Да. Вот говорят, там великан, великан. Вот она не великан. Вот мы обрабатывали чемиком. И нужно еще раз. Видите, здесь еще не до крови, но на такое место, видите? Да, И здесь вот, заново да, нужно прижигать. Средня, ага. да? ну, это уже Хорошо, брак. что вовремя... Да, все равно или... это уже брак, потому что, друзья, с ее толку уже ничего не будет. Эх, жалко. Да. Потому что с возрастом только это будет усиливаться. К сожалению, если там супер-пупер на племя, то старайтесь, лечите. Каждые 4-5 дней смотрите, мажьте, потому что это воспалительный процесс, при котором она нормально не может сидеть даже сидеть. Ой. Ну и так как это мое супер-пупер племя, поэтому я не загоняюсь. Осталось две чернишки, ну, чернушки, чернушки и да. вот такой беляк, это помесная НЗБшка. Ушки коротенькие, махнатики, но она, угу. знаете, я выбрыкал ее, но сейчас не такое меня большое по голове, чтобы я что-то мог там, выбирать, да, выбирать. Ну такая по длине она, вроде есть что-то. такое. Ну НЗБшка. Ушки коротенькие, тусенькие угу. такие. Я помню, когда их бил, он забыл. О, когда это... все. Шерсть это ну, не убрать. Да, шерсть это не убрать. Ой. И чулком очень плохо снимается. Да. Здесь же, почему я оставил вот таких две крошки? Ну, они, во-первых, длинные. Что для, для кролика надо? Чтобы он был большой, массивный и хорошо набирал вес. Угу. Вот видите? Вот вон помнишь. Помнишь, помнишь, порознь? Да. сюда девочка вот такая вот такая Ой, главное уши стоять комчик уши, конечно уши Ой, все еще тихо, тихо. вот такие сейчас у нас да вода есть да вода есть а кто-то спрашивал у меня откуда коврики еще раз повторяюсь эти коврики видите не все у нас погрызенные есть да вот вот соседка вот он вот соседка нормально это нормально здесь я уже не знаю где то есть я покупал их 20 штук или 20 mm -hmm. до да, штук 15 20 и до этого штук 5 то есть грубо говоря 2025 штук у меня должно было быть ну штук 15 точно еще есть цена их 2 с копейками пускай там даже 3 рубля да и они не, не будет 3 рубля белорусских то есть это рублей 80 россии а если купить трапик заводской к клетки для кроликов это рублей 15 допустим это 300 рублей ну белорусских о российских сравните 300 рублей 80 рублей если кто-то умеет читать он сам себе, конечно сделает вывод и купить такое по поводу что грызут не грызут поверьте кирпич сгрызут если не будет что кушать mm -hmm. это раз второе э в целях недопущения чтобы они грызли видите немножко сена вам огромное спасибо. Вы мне так вот ну, подсобили, в виде того, чтобы у них тоже часть клетки сделана открытая для просмотра визуального и наблюдения. А вторая часть клетки для того, чтобы можно немножко было раздать сенка. Сенка мы сейчас, видите, понемножку раздаем. Зеленки нету, зеленки только носим сюда. А еще, если опытные кролиководы, то они знают, что молочность крольчих в летний период очень хорошо увеличивает рапс и сурепица поэтому если кто у кого растет рапс или сурепица особенно огородники, дачники, рвите, давайте. Ну, это только мамкам, которые на молоке со своими чатами. Угу. Да. Это маленький такой нюансик. Ну а мы дальше. Сейчас уже часов 7 на улице. Будем мало зерно, потому что остатки нужно убрать. Нужно выписывать еще зерна, потому что нашим с Windows нужно еще с каждый раз больше больше больше больше они ведь растут поэтому поэтому кто хочет французскую вантую баровниху приезжать ну как бы знаете не лежит она да? мне по душе не лежит я вот ее обсадил там отдельно не знаю что сейчас с ней делать так, так, так. Ну, вроде все, друзья. Здесь сильно не делаю, потому что была заготовка сена. Кто сейчас у нас не успел в Беларуси заготовить сена, с первого коса уже не заготовить, только будет ждать второй. Задождилось и так сильно, что все, но мы успели. Все, друзья, всем пока, всем счастья, здоровья, семейного было получше, Мирное небо надо головой.